Здравствуйте, дорогие гости моего канала! Сегодня мы с вами будем делать один из самых простых бантов из блестящего фоамирана. Для создания вот такого бантика нам с вами понадобится всего два цвета фоамирана, клеевой пистолет и резиночка. Также я скачала с интернета вот такие заготовочки, вырезала их. Сейчас мы их с вами будем переносить на наш фоамиран. Для большого бантика, который у нас в центре, я взяла светлый фоамиран. Всегда выигрышно смотрится, если светлый в центре, а темный с края. Все, мы с вами перенесли наш трафарет на фоамиран, вырезаем. Берем с вами клеевой пистолет, переворачиваем нашу заготовку блестящей стороной вниз, капельку клея серединке и приклеиваем. Вот она у нас в виде рогатки. Одну сторону к серединке и с другой рогатки параллельную сторону, вот видите, другую, тоже к середине. Крест-накрест. Смотрите, как у нас получилось. Вот крест-накрест. Пару секунд подержали, еще капельку клея и вторые две стороны склеиваем таким же образом. Такой бантик у нас с вами получился, очень быстро и просто. Теперь мы наш бантик просто приклеиваем к вот этой основе, немножко клея. Приклеиваем серединку к серединке. Пару секунд подержали. И готово. Теперь вот эту полосочку. мы Немножко здесь вот клей капнули посередине. Приклеиваем нашу полоску. Посерединке ее прикладываем и приклеиваем. Пару секунд подержим. Переворачиваем наш бант. Немножко клея также приклеиваем. Пару секунд подержали. Вот у нас вот так вот получилась с вами заготовочка. Она у нас длинная, поэтому ее немножко обрезаем. Сюда посерединке приклеиваем резинку. Приклеили. Так, немножко клея, Чтобы нашу Полосочка вот эта чуть-чуть заходила за резинку. Теперь здесь также на эту полосочку наносим клей. Продеваем ее через резиночку. Лишнее также срезаем. На этом все. Наши замечательные банты готовы. Мы затратили с вами меньше 10 минут для создания таких бантов. Быстро и красиво очень. Также можно использовать любые цвета. Подписывайтесь на канал, оставайтесь вместе со мной и будем творить дальше.